Эй, я вижу, как тебе надоел в рейтинге пистолет-пулемет П-90. Да, он сильный. Да, на нем можно играть пальцами с ног, но что если я тебе скажу? А точнее, открою один небольшой, но очень мощный секрет, который нам возродили из пепла. Еще чуть-чуть, и мы бы его пропустили. Встречайте, гроза Клоус Файта и пацанов с петухами ХГ-40. Здорово, мужские мужчины! Сегодня должен был быть материал с вашими сборками. Я его немного смещу, ибо я просто обязан вам рассказать про этого ожившего монстрика. Кстати, давайте послушаем мнение одного парнишки по этому поводу. Вернемся к сути. Есть у меня одна конспирологическая версия по поводу бафов оружия. Давай представим, что мы с тобой разработчики, и у нас в игре есть пушка-говнюшка, с которой никто не играет. Мы с тобой релизим обновление, в котором корректируем, естественно, в лучшую сторону аппарат. И вдобавок закидываем сезонный ивент и, конечно же, рулет. Ты спросишь для чего и куда я сейчас веду этот разговор? Я, Если честно сам не знаю, но... Я тоже не знаю, зачем я это вам показал. Просто забавно, что даже в колде история циклична. И первый рывок на Олимп кмете, ух, у ХГ-40 был как раз-таки два года назад. Ребята, два года назад от солдов по кулакичу. Ну а кто тут впервые, обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе, что там у нас с Калденом происходит. Так вот, реинкарнация ХГшки произошла вновь, и если бы не мой стрим, где я ваши сборки тестил, и если бы не стрим с Ромачем Тинитуном, на котором я еще раз убедился, что эта ППшка могет, даже в самой нестандартной сборке, то не бывать бы этому эпизоду. Это я к чему все говорю. На прямые эфиры мои почаще залетайте, там мы много чего интересного с дядьками проверяем и узнаем. А еще, брата-братья, пристегнитесь, мы отправляемся в блок Man Go Adventures. Это бесплатная игра, в которой можно делать абсолютно все, что пожелаешь. Здесь огромная библиотека мини-игр на любой вкус. Например, Rodent Evil. Это PvP-хоррор, где игроки открывают закодированные двери, пытаясь спастись от всяких монстров. Или Hero Taken 2. Тут ты сможешь почувствовать себя настоящим супергероем. Сражайся за важные ресурсы вместе со своими друзьями против других игроков. Ну а если хочешь стать любимым героем из аниме, то залетай в аниме Fighting симулятор, выполняй задания и демонстрируй противникам всю мощь и силу своего персонажа. Да и новичкам не забывай помогать. В блок Мэн вы точно найдете чем заняться. Ловите ее. Ежедневные награды, большое количество мини-игр и скинов. А если прямо сейчас вы перейдете по моей ссылке в описании и используете мой код, то тут же получите 50 синих кубов для отличного старта. Дерзайте и открывайте новые горизонты в блок ManGo Adventures. Погнали на полигон изучать урон ХГшки. Тут урон изменяется аж 4 раза, и это наводит на кое-какие мысли. Итак, до 10 метров в ноги залетит 26, в живот 29, в грудь 31, в голову 43. Кстати, чуть не забыл сказать, я все проверяю пока что без модулей. С 10 метров до 16 урон на вот столько снизится, но все равно более-менее он на уровне. Давайте еще посмотрим на третий отрезок с уроном четвертый промежуток я брать не буду, так как для сетевой игры он не актуален. Показатели вот такие. Имея такие данные и охренительный тайм ту килл на ближней дистанции, нужно по максимуму сохранить такой вот дамаг. Перед подбором модулей я взял такой обвес, меткий стрелок, и с ним пострелял немножечко по ботам. Все окей. Он, к слову, уже накидывает положительные 2 метра к первому отрезку. То есть теперь урон у нас изменится не на 10 метрах, а на 12, и это супер хорошо. Ко второму отрезку прибавится 3 метра, и к третьему 5. В принципе, мужики, этого достаточно для жарких встреч с вашими противниками. Даже можно монолитный глушитель взять, этого тоже хватит с головой, но я предпочитаю из пушки выдавливать максимум. И свою сборочку, которую вы увидите чуть позже, я могу охарактеризовать как мощную, маневренную, но со своими особенностями. Итак, если взять в паре к модулю металл стрелок монолитный глушитель то уже вот такие приятные показатели баф и дистанции мы будем наблюдать и скажу за себя вот именно это меня устраивает о кпд такой связки я думаю говорить вообще не стоит следующие модули вы уже как бы можете самостоятельно подобрать и конкретно в моем случае это конечно же быстрый магазин на 45 патронов с таким сохранением дистанции это самый очевидный выбор чтобы сборка не была уж такой тяжелой а Обязательно ее разгружаем модулем без приклада. Да, этот обвес дает много негатива в плане контроля, но камон мужики, это же ППшка, Close fight наш лучший друг. И финальный модуль это конечно же лазер, но погодите, погодите, это не тактический лазер на АДС и кучность, как многие уже могли подумать и кто сейчас выключил материал немножечко наебал. Поэтому, дорогие друзья, кто остался, самые глазастые, конечно же, поняли, что у меня стоит лазер Mi 5, это по геймплею, в принципе, видно, который немного улучшает разброс при стрельбе от бедра и бустит такой важный параметр, как задержка перехода от бега к стрельбе. Спору нет, что лазер охрененно видно и в режиме командный бой или найти уничтожить его лучше будет поменять, но вот в мясных режимах вашим соперникам будет не до лазера. Поэтому берите и будьте супер... Подвижными. По моим наблюдениям, ХГ-40 сейчас дает хороший отпор пацанам с П-90. Я даже специально для вас могу сравнить нынешнюю мету с сегодняшним виновником торжества. Конечно, если вы этого захотите. Давайте так. 3000 кулакичей под этим эпизодом и я делаю жару. Все зависит от вас, брата-братья. Буду отдельно вам признателен, если протестируете пушку и вернетесь сюда в комментарии, чтобы поделиться своим мнением. Но, вроде как, я ни хрена ничего не напутал уже сейчас и правда очень хорошее, но не лучше вот этих потрясающих людей, которые поддержали меня на крайних стримах. Ребята, большое вам спасибо. Ну а чтобы не пропускать стримы и новые материалы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там анонсы и спойлеры к следующим фильмам выходят, да и много всякой интересной информации обо мне. Ну, а с вами был Огнянский, все только начинается.